Следующая задача, это научиться делать талисманы или амулеты. На примере собственного индивидуального рунического талисмана мы будем делать, учиться делать талисманы и амулеты вообще, потому что впоследствии вам придется их делать достаточно много, возможно, если вы, конечно, захотите, поэтому общие правила, прикладываемы к непосредственно этой Темя. таким образом мы с вами одним выстрелом убиваем сразу нескольких зайцев. Разница между талисманом и амулетом заключается в следующем. Амулет, как правило, это а, предмет силы, мы его так и будем называть предметы силы, которые а, занимаются отталкиванием ненужного, то есть защитой своего владельца от негативного какого-либо воздействия. Талисман, напротив, имеет обратную функцию, он привлекает к своему владельцу все необходимое, что владельцу Нужно. Ваш предмет силы, который вы будете делать, в большей степени имеет отношение к талисману, чем к амулету. Хотя имеет, наверное, в какой-то степени и защитные функции, особенно у тех, у кого вся вязь строилась, к примеру, на Моназе, да, Она изначально имеет, или на Хагалазе. Там она изначально имеет границы, а, значит, а граница это то, что защищает. Границы это то, что оберегает и не дает воздействия. В любом случае ваш предмет силы, который вы будете изготавливать, он нужен вам для внутренней трансформации. Любой талисман, любой амулет, который вы делаете, он всегда делается для чего-то. И вот правило первое, которое, собственно говоря, очень важно запомнить, потому что научившись делать для себя, никто не удерживается от того, чтобы не облагодетельствовать своих близких, естественно. Да? Не вы первый, не вы последний. Вот. И это нормально для человека, который, если начинает что-то чувствовать в себе, какую-то силу, ему хочется этой силой поделиться с окружающим. Так что это, в общем, ничего удивительного. Поэтому надо знать очень важные правила. Это не запрещено, наоборот, поощряется, делайте, если хотите, если выполняете определенные условия. А именно, а талисман или амулет всегда делается на каком-то носителе. То есть в редких случаях мы пишем просто его на бумаге, и эта бумага при должном заклинании начинает сама работать как амулет или талисман, но есть у нас правило, чем недолговечнее носитель, тем недолговечнее работа формулы. Чем недолговечнее носитель, тем недолговечнее работа формулы. Если ты делаешь на бумаге, да, она истлеет вместе с бумагой. Знак, прорисованный на воде, работает очень недолго, но мощно, поскольку используются стихии воды, например. Да. Например, те же самые целящие руны можно нарисовать пальчиком в стакане с водой на поверхности, выпить воду, и она начнет в тебе действовать на оздоровление, тебя же, Но стоит этой воде постоять, если ты не выпил ее сразу, вот, то э, сила формул может там потеряться до определенного момента, она держится, а потом через несколько минут она рассыпается, поэтому если вы что-то пишете, например, на поверхности воды, это надо употреблять сразу. И так далее. Материалы, которые используют в изготовлении рун, совершенно разнообразны. Но, как правило, всегда считаю, считается правильным использовать натуральные материалы. В чем правило здесь такое достаточно? меркантильная. чем дороже материал, тем дольше действует формула, и тем лучше она работает. Поэтому сами понимаете, что заклятие и формула, заложенные, например, в бриллиант или в алмаз, работают достаточно долго, являются артефактами, которые можно передавать по наследству. А Сделанное что-либо на полудрагоценных камнях, на бумаге, на дереве, работает не очень долго, то есть Такую формулу все время приходится подновлять, то есть оживлять ее своими, своими силами дополнительно. То же самое касается бумаги, то же самое касается кожи, то есть биологические основы, которые имеют свойство умирать, тлеть, расклевать, да, они вместе с разрушением своей биологической целостности разрушается и формула, поскольку завязана именно на ней. Традиционно используют такие материалы, как золото, серебро, из металлов сталь, из металлов олова, медь и так далее. Для тех, кто работает с металлами, знание что для чего незаменимо, но с металлами, как правило, работает очень мало кто. В основном мы делаем свои амулеты на дереве, на бумаге в редких случаях на коже, в редких случаях еще реже на кости. Магические свойства деревьев, если вы будете использовать именно деревянные плашечки, деревянные основы, вам, конечно же, нужно знать. Мы на этой теме отдельно останавливаться не будем, Литературы на эту тему предостаточно, информации на эту тему предостаточно, я лишь вам дам общие правила использования подобных материалов. Особой силой пользуются материалы из дерева, которые вы не покупаете, а срезаете сами в лесу. Как правило, это целый ритуал. Сначала замысливается амулет, сначала ставится задача, потом возникает потребность положить его на какой-то носитель. И носитель этот должен, что называется, прийти сам, то есть который вяжет руны, и мастер, изготавливающий амулет, идет в лес, находит соответствующее дерево или палку лежащую просто так, а, отдает дары лесу за материал, который он забирает, или дары дереву за ветку, которую он срезает дальше уже из этой ветки, из этого материала что-либо изготавливается, он соответствующим образом сушится, ошкуривается, приводится в соответствие. Это всегда творческий процесс, нет единого правила берите там вяз, берите ясень, берите осину, берите яблоню и будет вам счастье. Это всегда чисто индивидуально, что подо что. У человека есть внутренняя предрасположенность брать какой-то материал как основной или не брать какие-то вообще. И знать надо себя, свои предпочтения, какой материал тебе ближе. Какой материал, на каком материале тебе хочется изготовить амулет. В частности, тот амулет, который вы будете готовить, индивидуальный ваш унический амулет, индивидуальный рунический талисман, ваш личный, персональный первый предмет силы, должен быть, конечно, продуман вами от начала до конца, в том числе и носитель, на который вы его положите. Носитель должен быть ваш, он должен быть вам не просто приятен, он должен быть вам желание, он должен быть продолжением части вас. Дальше этот носитель нужно соответствующим образом очистить или осветить. Это можно делать двумя путями, как минимум двумя путями. Первый путь, это тот, который вы уже знаете, это так, как мы заряжали наши плашечки, когда изготавливали руны, своим витальным ритмом. Мы входим в базовое состояние, возбуждаем витальный ритм, и именно им мы заряжаем носитель. Таким образом он получает отпечаток вас самих. Также можно заряжать стихиями которое вы тоже уже знаете, да, по крайней мере, многие из вас, через гармонизацию по стихиям заряжать либо нулевым состоянием стихии, либо конкретно той стихии, которая должна лечь в основу того или иного амулета. Это вы тоже должны чувствовать. Огненный это амулет или водяной, земляной или воздушный, или что-то вместе, в зависимости от того, на что он творится, на что он делается. Но если вы делаете амулет для кого-то, то своей энергетикой ни в коем случае нельзя его заряжать, потому что он будет питаться за счет ваших личных сил. И хорошо это, если, если ваш ребенок, и ваш ребенок где-нибудь до семи лет, тогда, безусловно, вы не просто можете, а обязаны это сделать. Но если это взрослый человек, человек не кровный вам по родственной связи, это просто близкий человек, и которому вы хотите сделать одолжение, или делаете амулет талисман на продажу, то такой субстанция, как своя собственная энергия, ни в коем случае нельзя разбрасываться. Для этих целей подходят только стихии. Некоторые мастера, которые работают на каком-то конкретном канале, освещают талисман, освещают амулет именно на этом канале. Но это годи, жрецы, Годи в переводе, в терминологии скандинавских мастеров, жрец, священный служитель называется Годи, а человек, который вяжет руны, называется Эрилем, Эриль. Вот Годи он заставляет на канал, и тогда идет освещение и наполнение силой, идет автоматически. Поэтому запомните это, своя собственная субстанция, начиная от своей собственной энергетики, заканчивая кровью, слюной и прочими биологическими материалами, это всегда только для себя. Для кого-то другого ни в коем случае. Сколько было таких печальных инцидентов, когда девочка, например, там делает подружки, какой-нибудь вязь, какой-нибудь амулет, там, на что-нибудь, на привлечение, да? вот смешные были случаи, на привлечение мужчины, там, на какого-то приворотную формулу, например, делать, освещать сдуру этой, своей собственной кровью, как вы полагаете, что потом происходило? У нее больше не было подружки, как, ну, это как минимум. Да? Причем сама того не желая, она привораживала себе же этого, этого же собственного парня. Ну, Ситуации бывали различные. То есть так, такие, такие оплошности, конечно же, делать не надо, если это не входит в сферу твоих прямых интересов. После того, как выбран носитель, после того, как он должен образом заряжен и освещен, само изготовление талисмана идет на основании ритуала. И вот этот ритуал, это очень важен. Конечно, можно и без него, но а, особенно, когда вы только-только начинаете, а в особенности, когда вы будете делать свой самый первый талисман а, на основании вашей индивидуальной рунической вязи, лучше, конечно, соблюсти традицию и провести этот обряд, провести этот процесс по ритуалу. Ритуалов в а, рунике, в скандинавской магии а, насчитывают два. Первый ритуал называется большим ритуалом, и проводится он по праздникам, по большим праздникам, связанным с солнцестоянием, равноденствием, а также с праздниками еще четырьмя реперными точками, о которых я вам говорила вчера. Это Бельтайн, Самайн, Инболг и Ламас. То есть 1 августа, 1 февраля, 1 мая и 1 ноября. Такие обряды, как правило, проводит Годи, жрец. На месте силы он открывает канал, происходит моление, происходит славление, происходит песнопение, приносится дары богам. Делается это для того, чтобы поддерживать канал связи со старыми богами в более или менее постоянной форме. С учетом того, что именно в эти дни слегка сдвигается граница между мирами и становится очень тонкой, а иногда и пропадает совсем, именно эти дни считаются обязательными для проведения тех или иных ритуалов. Во все остальное время для индивидуальной работы используется так называемый малый ритуал. Именно малый ритуал мы с вами положим в основу изготовления своего предмета силы индивидуального рунического альмулета или талисмана. Прежде чем провести этот ритуал, к нему надо соответствующим образом подготовиться. Не с бухты-барахта не проводится за 5 минут, хотя в нашей практике есть еще такие так называемые походные ритуалы, которые, что называется, делаются на коленке в самых острых случаях, точно так же работают, но сил забирают и выматывают до невозможности. Особая подготовка к ритуалу и проведение малого ритуала таким эффектом не обладает, да, но забирает достаточно много времени, потому что сама подготовка и сам ритуал это время. Первое правило, которое необходимо при проведении малого ритуала, это абсолютное уединение и тишина. Недопустимо присутствие жен, мужей, кошек, собак, детей и прочих домашних любимцев. Всех долу, долой. всех. Пространство должно быть свободно и закрыто. Телефон выключен. Даже желательно гасить вот, электрическое освещение, удовлетвориться только свечами. Пусть будет свечей столько, сколько вы хотите, вам должно быть достаточно светло, но это никакая вибрация, никакая волна посторонняя не должна зайти в ваше пространство. Понятно, что людям семейным, людям, живущим в семье, имеющим детей, очень сложно сделать этот ритуал, скажем так, по собственному желанию. Но цена, когда цена вопроса очень высока, мы уходим и в лес, и, и, и куда угодно и на чердак и на крышу забираемся, когда сильно надо, уединиться возможность находится. А, оправдание то, что мне не дали, мне помешали, является оправданием лишь только для собственного мозга. А заботиться заранее, чтобы тебе никто не помешал. Зная, что такая вероятность есть, а если ты проводишь серьезную работу, сильно изменяющую пространство, то она будет обязательно. Они позвонят все в этот день. И конкретно в это время тебе вспомнят все знакомые, которые надо и не надо. Будет гаснуть свет, лаять собаки, каркать вороны, то есть это, это будет безумие какое-то. В этот день случайно обнаружится какой-нибудь церковный праздник, и они начнут бить в колокола так, что у тебя будет выносить мозг. То есть это будет масса всяких помех и неприятностей. А помехи являются показателем того, что твое сознание не готово к проведению ритуала. Прежде всего, не продумал все условия заранее. Боги очень любят, когда заботятся о процессе, тогда они начинают тебе помогать, потому что девиз скандинавских богов, девиз северных богов, если человек не заботится о себе сам, он не достоин никакой заботы. То есть специально вас выводить в лес и создавать для вас такие обстоятельства, чтобы вы сами для себя что-нибудь сделали, да нет ни в коем случае. Нет, ни в коем случае. И вы, об этом вы должны помнить и сразу не впадать в иллюзии. Когда вы обеспечили себе тишину и уединение и три 4 часа как минимум свободного времени, для начала меньше ни в коем случае не берите, меньше ни в коем случае не закладывайте, вам необходимо закрыть пространство. Закрыть пространство от сил и вибраций, которые в физическом смысле никак не выражены. Это эгрегориальное воздействие, это приход, скажем так, сущностей, которые очень любят натягиваться на колдовскую работу, когда Ириль работает, кого там вокруг него только не пасется, да, подъесть под кусочек, взять халявную энергии. А... Опять же, если Ириль сильный, и практика и опыт у него достаточно большие, он это дело отмахивается, как от комаров. Но поначалу вы должны сами себя обеспечить, то есть обезопасить себя от любого вот подобного воздействия. Для этого есть практика. Практика достаточно устойчивая и успешная. Это закрыть пространство молотом Тора. Сейчас объясню как. Молот Тора это знак, символ молота Тора Мьёльнира, который является универсальным оружием против потусторонних сущностей от всего, что мешает процессу. Легенды и мифы рассказывают нам, что именно Мюльнир был тем самым оружием, который помогал Тору защищать деяния богов. То есть он отмахивался от ютунов, когда те лезли со своими советами и рекомендациями. Он именно с ним ходил на змеи Ермунгарда для того, чтобы обеспечить богам еще большее количество времени для работы и для, для трудов для своих. Он, именно этот молот являлся, скажем так, предметом, предметом драки между э, тем же Тором и ютунами, когда в легенде говорится о том, которое я сегодня упоминала, как о похищении молота Тора, э, когда у Тора украли этот э, Ильнир, и как переполошились боги. Они были готовы идти на любое унижение, в том числе и одеть Тора в женское платье, что по традиции той культуры было страшнейшим оскорблением. То есть ты мог ходить вот с такой дырой сзади, да, но надеть женское платье, это, это было позором невероятным. И тем не менее, они готовы были идти вот на этот позор только для того, чтобы вернуть этот молот, потому что а, молот был символом реальной власти. Тот, кто владеет молотом, тот владеет имеет право управлять мирами. По традиции он был очень тяжел, но эффектом Молота был, Молота было следующим: Он всегда, во-первых, возвращался к своему владельцу, это такой вот удивительный артефакт, а во-вторых, поднять его можно было взять в руки только при наличии других артефактов, а именно рукавиц и пояса, которые увеличивали троекратно и десятикратно соответственно силу своего владельца. Этими артефактами владел только Тор. А, и он мог ими распоряжаться, то есть это усиленное воздействие. А поскольку программа и алгоритм Тора это защита, защита и еще раз защита, то использование Мюльнира, конечно, защитит вас и вашу работу от любых других воздействий. слову сказать, именно этот знак можно использовать и при обычных жизненных обстоятельствах, просто всегда надо помнить, что молот Тор, Мюльнир, он не принадлежит человеку он принадлежит Тору. И за его использование надо богов благодарить. Обычно да? вежливые люди, благодаря тех, кто помог им в работе. В данном случае здесь тоже нужно будет отблагодарить, но э, о благодарности богам мы будем говорить э, немного позже. Сейчас непосредственно о самом знаке. Символ этого знака перевернутая в уплате, Рисуется знак рукой. То есть вот так. Показываю еще раз. Вот так. Рукой. И чертится этот знак на шесть сторон света. На чердаке в лесу вы обязаны защитить пространство своей работы. Когда вы работу закончите, вы снимете защиту, делая противоположный знак, то есть прямая. Открываю это пространство, снимаю молот Тора, это по окончанию работы. Да, конечно, рукой, рукой да. то есть мы сопровождаем слова знаком обычное, вот это вот закрытие пространства перевернутая буква Т, а открытие пространства прямая буква Т, снизу и планочка, снизу и планочка. Ну все правильно, да? верно. Это начало и конец. Еще и середина, очень важно, самое главное. А прежде чем став вяз будет нанесена на носитель, она должна быть сделана на бумаге. И не просто на бы какой бумаге. Все, что дальше будет происходить в рамках этого закрытого пространства, это сакральное действие, где каждый жест, каждый элемент имеет свое значение. Нет ничего лишнего там, внутри этого пространства. Вы демиург, который творит новую реальность. Вот это вот закрытый объем, которому недоступен никто. Знаете, как вот программист, который пишет свою программу. Да, у него вот есть он и компьютер, он ее написал, он ее еще не выводит в общую сеть интернета, она пока находится только на его машине. Для того, чтобы он ее проверил, перепроверил, все посмотрел, все ошибки увидел, прогнал через тесты, но внутри своего собственного сознания, внутри своей собственной системы, прежде чем вы выпустите свое детище в мир, вы должны Сделать его, правильно сделать, не доделывать, потом дорисовывать на ходу где-то там левой задней ногой, а сделать все правильно, поэтому ритуальная часть, ритуалистика здесь очень-очень важна, особенно по первости. Особенно по первенстве. Возможно, вы почувствуете вкус ритуалистики, ритуальная магия станет вашим коньком, а возможно нет. Возможно, вам ближе будет как бы, так, такой походный вариант. Да? Все зависит, скажем так, от тех богов, которые вас ведут и от тех сил, которые вас ведут. Если у вас, Кстати говоря, ваш рунический код и ваша руническая вязь будет тому показатель. Если у вас вязь замкнутая, то, скорее всего, вы будете склонны делать ритуалистику. То есть к ритуалистике будете очень близки, если она открытая во все стороны, да, если там нет никак, никаких закрытых пространств, то скорее всего ритуалистика будет вам ну, немножко обременять, скажем так, ваши творческие полеты, вам захочется делать все на свободе. И всякий раз ритуал менять, менять, менять и возможно вы к этому делу и придете, но учиться надо, что называется, на классике, да, на традиции, а менять ее уже под себя столько, сколько угодно, когда вы освоите эту традицию. Согласны со мной? Да? Как в школе. Сначала мы учились так, как нас учили учителя, а потом мы все это дело начинали резво менять под себя уже, непосредственно под свои задачи. И первым делом, что вы сделаете, это возьмете чистый лист бумаги, белый пергамент, белый лист бумаги. Конечно, не пергамент, хотя по классике пергамент, но пергамент поди еще найди. Потому что хороший натуральный пергамент его не найти, хороший животный пергамент стоит столько, сколько. <смех> не потянуть никогда в жизни. Вот, поэтому подойдет нормальный белый лист бумаги, а именно белый, а не какой-нибудь другой, ни желтенький, не голубенький, не розовенький, не красненький, не зелененький, как некоторые коллеги любят. Я же мол на деньги возьму зелененький, я же там на любовь возьму розовенький. Да? Вот, <смех> в общем, ладно, не уподобляйтесь этим глупостям. Это чистое пространство, вы, вы творец новой вселенной своей собственной, но демиурка. И вам нужна чистое пространство, чистая вселенная. Поэтому белый лист бумаги, а не какой-нибудь другой. Он абсолютно бел, еще ничего нет. Отображая свой собственный знак, вы таким образом переструктурируете вселенную вокруг вас. Вы заставляете потоки течь иначе, согласно связанных вами рун. И это ваша воля и ваше право, потому что вы демиург своей собственной вселенной. Пространство закрыто поле есть и есть намерение и вот когда вы прорисовываете этот знак он конечно же должен быть готов его не надо сочинять прямо внутри ритуала если конечно ритуал не предназначен для того чтобы сочинить а для того чтобы сделать что-то сделать в данном случае ваш индивидуальный рунический амулет вы отображаете этот знак пока целиком не проговаривая его парумно а общий Весь знак, весь став целиком и полностью, и прорисовывая его, вы формируете свое намерение. Для чего он вам нужен в общем объеме? Руны вы проговорили, что значит каждая руна для вас вы точно знаете, а вот что будет значить весь став? Каких перемен вы хотите в жизни, если вы творец собственной новой реальности, значит эта реальность должна быть как-то отличной от сегодняшней. От существующей, чего же вы хотите от этой новой реальности. И это и есть заклятие. Заклятие, которое вы вписываете первично, подложкой, общее намерение. Для чего надо, каких перемен вы ждете. То есть возвращаясь к той же аналогии, когда программист пишет программу, он пишет ее не абы для чего, а для чего-то. Первичная задача, что делаем? А что делаем, понятно, когда мы поймем, для чего мы делаем, что будем менять, что на что будем менять. И вот это вот а, то, что мы закладываем в основу, в основу будущей формулы. Мы пока еще ничего не отражаем на носителе, все делается на бумаге, все делается на этом чистом пергаменте. А, далее, прорисовывая став, возможны Откровение, потому что закрытое пространство прямой канал с богами. Формула вязанка, которая у вас появится, это уникальное творение новой грани реальности. Если формула сделана гармонично, если она нравится богам, то скорее всего у, этой, у этого става появится имя. Особо сильные ставы всегда имеют имя особо сильные формулы, формулы, скажем так, благословленные скандинавским пантеоном, кого-то из богов, всегда имеют имя. И если оно у вас появится, это будет очень хорошим знаком. Вот оно появилось как бы вот свое. И помните, это только для вас. Его никогда никому нельзя говорить, если вы не собираетесь эту формулу распространять дальше как, как общую общеупотребимую. Это только для вас. Но тем не менее имя формулы оно будет так или иначе перекликаться с вами каким-то какой-то гранью, какой-то гранью своей, своего существования, связанной с вашим именем, возможно, не социальным, а сакральным магическим именем, колдовским именем. То есть это уже индивидуально, настолько индивидуально, что вы просто должны слышать, слышать, что откликается внутри вас самих, когда вы рисуете этот став. Нарисовав став, нарисовав его, Нужно его проговорить. Это и называется заклятие. На этом давайте остановимся подробно. Есть два вида проговора. Первый проговор простым текстом. Заклинаю тебя, заклинаю вас руны выполнить то-то, то-то, то-то. Согласно природе, природе этого става пусть исполнится то-то, то-то, то-то. Да, то есть высказанное ваше намерение пусть эти руны сделают для меня то-то, то-то, то-то. То есть конкретная команда, причем чем короче формулировка, тем четче исполнение. Когда вы даете задание всему ставу, очень важно сосредоточиться на результате, сейчас внимательно, но не обременять руны методом достижения. Понятно или еще разок? На результате сосредоточиться нужно в результате то-то, а как, не ваше дело. Если вы будете говорить рунам, как им куда пойти и чего сделать, да, нет, они безусловно учтут ваши пожелания, но исполняться будет долго, с максимальным количеством оговорок, с невероятным количеством обходом препятствий, потому что им придется выполнять ваше ваши пожелания. Поэтому и говорят старые мастера, что чем свободнее сознание человека, чем свободнее его жизнь, тем меньше у него необходимости давать ограничения руна. Например, мама, которая делает став на себя или на что-нибудь еще, обязательно вспомнит о том, что у нее есть дети в этот момент и обязательно говорит без ущерба для моих детей без ущерба для вреда и вреда для моего ребенка, для, моя, для моего психи, физического здоровья, психического здоровья, тем самым показываю, у меня есть страхи, я боюсь, это мое обременение, я боюсь это потерять, я боюсь, самое главное, что мое деяние в магии этому делу навредят. Магия не любит Агебург, поэтому чем свободнее человек от связи, тем меньше у него обременений, увы, я вам говорила об этом неоднократно, сейчас вы не должны удивляться, тем большей степени успешной его работы, потому что этих оговорок он пускает меньше. И, соответственно, руном простор для деятельности появляется больше. Опять же, хорошо вычищенное астральное тело, проработанный ментал и раскрытый разум позволит вам действительно сосредоточиться на результате и правильно его сформулировать на конкретный результат без ханжества, без вот этих вот объездных путей да. когда там Маша очень хочет чтобы ее полюбил там Саша да, вытаскивая откуда-нибудь там формулу приворота к примеру да, закладывая заклятие формулу хочу чтобы Саша меня любил формулы исполняют как правило буквально Саша любит Страшное дело как, но он находится за тысячи километров от тебя и каждый день по телефону он тебе рассказывает, что он тебя любит. Устраивает это Машу? Как-то не очень, потому что Маша подразумевала, ты как раз по словам любит что-то другое. Но внутреннее ханшество не позволило ей это сделать. И напротив, Маша конкретизирует все до предела. Хочу, чтобы Саша пришел ко мне завтра в 8 часов вечера с букетом и а признался мне в любви. Руна, конечно. Сделают все возможно, особенно если формула правильная. Да? И Саша придет, только в дымину пьяный с каким-нибудь веником, да, признается в любви и упадет, потому что сил у него на остальное уже не хватит, ибо вымотался он на этом процессе беспредела. Опять Машу не устраивает. Потому что, видимо, она подразумевала при этом какой-то романтический вечер, любовь и, и, и, и приятное времяпрепровождение. Что Хотела, что чтобы такое не случалось. Объясняю. Вы не Надо сосредоточиться на истинном результате. Хочу жить с Сашей в любви и согласии там, 60 ближайших лет. А? Вот это вот задача, которую она действительно хочет. Но признаться себе, что она тупо хочет замуж, она почему-то не может. Она а вот такими вот вот эти вот кривой козой, она пытается объехать на, либо на романтику, либо, либо вообще не пойми на что. Либо на примитивный секс, который ее тоже не устроит, потому что видимо за этим она подразумевала что-то совсем другое. Ты разберись в своих истинных мотивациях, то есть разберись в своих намерениях. Поэтому я и говорю, чем свободнее у человека сознание, тем в большей степени он точно знает, зачем ему -то это надо. Пожалуйста. И строки, наверное, тоже не если это существенно, если это надо, да, мне, например, надо через год там, защитить докторскую диссертацию. Да, это понятно, что через год надо, потому что через два, возможно, эта тема будет уже не актуальна. Если ты понимаешь, что это надо, значит, ты оговариваешь. Но сроки оговариваются обычно в самом крайнем случае или когда действительно сроки прижимают. Вот действительно они прижимают. Завтра мне нужно 1000 долларов, чтобы погасить кредит. Не через там, год. Мне завтра нужна, потому что... Да, и тогда говоришь, руны миленькие, изгильнитесь. Ну, деньги нужны, потому что все, завтра все придут, все опишут. Ну, то есть, если просто нужны деньги, то как бы, нужны деньги. Да, нужен, нужен денежный поток, дайте мне стабильный. Да, то есть и тоже оговаривать, в каком объеме нужен этот поток, потому что ну, нужны деньги, ну хорошо, ну будет тебе там капать рубль в день. Поэтому проговор, метод должен быть составлен заранее, еще до ритуала. Каждое слово должно быть вами продумано и выверено. Каждое слово. Прямой метод, метод прямой команды должен потребует от вас больше времени на то, чтобы вы правильно составили уроки по менталу, если вами он хорошо освоен, не если они не прошли мимо вас, составить правильное заклинание не, не, не, не будет представляться труда. Самое главное это простота. Помните, что руны возникли в традиции, которая была проста. Древние люди, они сложных предложений не знали, и запятых в них не было. Поэтому постарайтесь и вы соблюдать, да, как надо составлять команды четко, конкретно Существительное глагол, ну и возможно дополнение. А можно, а лучше это прилагательное одно, одно и все. И то можно прилагательной. То есть он пошел, она сделал, он сказал четко, конкретно, без, без рюшечек. Есть второй вариант, который проверен временем. Но использовать ее, к сожалению, могут не все, поскольку из, даже три варианта, три варианта есть. Да? Второй вариант это самый сложный, самый эффективный, но самый сложный, потому что основан он на, на традиции. Традиция это заключается в том, чтобы свое заклятие вязать в стихотворной форме. Называется такая стихотворная форма виса. Виса, виса это специфическая форма стихотворения, построенная на восьмистишие. То есть восемь строк. А, и не, не столько восемь строк как обязательные условия должны быть, сколько правила аллитерации. А, правила аллитерации это созвучие слогов, созвучие букв. Здесь надо очень, иметь очень хороший музыкальный слух, с одной стороны, а с другой стороны действительно иметь страсть к поэзии и любовь к поэзии, и главное талант к поэзии. Главное талант поэзии, вот если вы понимаете разницу между Гумилевым и Осадовым, стихами его, да, то тогда скорее всего вы поймете то, о чем я говорю, вязать между собой слова любовь-морковь, сурок-урок, это неприлично. <с> В том случае, если вас, конечно, Браги не поцеловал, бог поэзии Браги, и Один отхлебнуть меда поэзии тоже не дал, вам подойдет третий способ, о котором я вам расскажу. Я лично пользуюсь именно ими. Но если вдруг у вас есть поэтический дар и вы хотите его не столько развить, сколько уже имеющийся приложить, то вопросы составления виз с помощью методов аллитерации вам подойдут. Также метод, который использовался в скальдической поэзии, называется она, скальдическая поэзия, потому что тот, кто создавал висы, называется скальдом поэтом. Метод скальдической поэзии еще очень интересен тем, что именно они, скальды, придумали метод замены. Замены одного слова другим понятием, одного понятия серии слов. Ну, например. Древние скандинавы никогда не называли вещи прямо и людей прямо. Например, воина они называли дуб битвы. А женщина имела название рысь звона серёг. Красиво? Красиво. И вот это вот надо услышать, понимаете, какая штука? Услышать, почувствовать. А они это делали, потому что они знали, что за словом кроется смысл. А объяснить. Пальцами они этого не могли, поэтому объясняли, как умели. Но дело в том, что когда мы включаем вот такие вот вкрапления, замены, автозамены, и вот эта автозамена называется Кёнинг, вот эта вот автозамена одним словом другим, в сознании человека вскрываются те пласты, которые до сих пор при употреблении прямого слова, прямого назначения, вскрыться не могли. Мы с вами знаем, что слова крепятся на ментале. Так? Так. За каждым ментальным понятием стоит некий эмоциональный объем. Может быть этот эмоциональный объем, объем не э, негативным? Может? Может. Мы никогда не знаем, как слово отзовется. Да? Но включая его аналог, включая Кёнинг, мы подбираем такие слова, которые однозначно дадут энергию. Да? Фраза ⁇ рысь звона ⁇ Серег, она вызывает такое поднятие эмоции. Причем такой эмоции, которая неоднозначно хорошая, неоднозначно плохая. Это какая-то третья эмоция. Эмоция силы, правда? Другая, да? Дубитвы. И совсем по-другому возникает образ, да? Мужчина. Мужчина. Дубитвы, это серьезный разговор. Да? То есть таким вот образом мы меняем понятия, которые, возможно у нас в ментале имеют осадочек, осадочек приятнее, да? меняем на те слова, которые такого осадочка не имеет, а соответственно в каждое слово вкладывается такой эмоциональный потенциал, которого обычным словом не добиться. Не добиться. Вот например, как вы полагаете, вот слово деньги да, вот очень часто делается заклинания на деньги, формулы вяжутся на деньги, на финансовую, финансовую успешность. А если у человека негативное отношение к деньгам вообще, и он начнет проговаривать: хочу денег, денег, хочу, ой, как я их ненавижу, хочу денег. Вот какая мерзость же, деньги зло, правда? В нашем же ментале есть понятие, что деньги зло. Христианство это пришло: да? деньги зло, деньги порок. Да, вот. Это... Во. Или... Во. Да, да, молодец, молодец. А зеленые деньги как? Да, зеленый ветер запада. Или нежный шелест кошелька. Классно. Да? Вот, то есть таким образом мы меняем одно негативное понятие на другое. Вот если вы это прощупаете, если вот это ваше, то скальдическая поэзия вам ляжет. И поверьте, боги наслаждаются, они наслаждаются, они очень любят поэзию, потому что они формировали, формировалась традиция еще в то время, когда телевизора не было, книг не было. Единственное, чем они себя развлекали, это умением обращаться со словом. Да? Вот таким вот образом. Некоторые мастера уверяют, что заклинания, которые мы вкладываем в руны, будут работать только в том случае, если мы будем их озвучивать, например, только на старонорвежском языке или на, на древнескандинавском, на датском, шведском, финском и так далее. Да. Вот. И заучивают эти тексты, к величайшему сожалению, пользы это не приносит. А все почему? Потому что язык не родной. Челюсть, артикуляция не стоит так, как надо, а у них очень специфическое произношение, если ты с детства его не знаешь, тебя ждет разочарование. Использование... Слов, смысла, которые ты не понимаешь или не можешь точно произнести, никогда не приведет тебя к успеху. Можно выучить наизусть это заклинание, например, на древнеисландском, э на староисландском, и оно у тебя не сработает. А произнеси то же самое своими словами, но на родном языке, и оно понеслось, посвистело. А все почему? Потому что когда используем мы слова, мы используем не столько слова, сколько сами понятия. А используя слова на неизвестном, Пусть даже в выученном языке мы понятия эти использовать не можем, значит наш ментал останется в бездействии. Точно так же, как и используем например, заклинание на латыни. Если ты латыни не знаешь, ты не сможешь оценить всю красоту слова и вложенного символа в нее. Да? Вызубрить можно все что угодно, от толку, никакого. Поэтому используйте всегда свой родной язык и никогда не слушайте да, о том, что не сработает, потому что прекрасно работает. Современное поколение Ирили доказало это на практике. Родная речь работает лучше, чем первоисточник, но не являющийся тебе родным. То же, если исландский язык не является нашим родным, что же нам руны не учить, что ли? Что нам с рунами не работает? Ты не дождится никогда. Наши Ирили, да, выражаясь современным языком, прекрасно поломали эту традицию и ввели этот алгоритм, ввели алгоритм использования великого могучего русского языка, который содержит потенциал огроменный, просто огроменный. Вот. Поэтому использование даже матерных слов в висе и в заклинании всегда работает на ура. Ага, вы знаете, как шикарно работает в проклятиях? Если составишь вису, на матерных словах она летит так, что свистит. Вот. Ну, убедитесь в этом последствии, если, конечно, будете видеть, что такое? Уже мысль, что ли, появилась, кого послать с помощью рунта. Я смотрю, выражение на лицо такое глумливое. Сильно. Нет, ну в жизни всякое может пригодиться, понимаете? Нет, ну ладно, не зарекайтесь, не зарекайтесь. Если на вашего ребенка будет наезд, вы забудете о всех своих предпочтениях. Пошлете так, так. Что пойдет, пойдет. И с рунами, и без рун, и не везде пойдет. А с рунами пойдет быстро. Итак, это был второй вариант. Да? То есть составлять в тихотворной форме. А, убедительно вас прошу, да, не, не пачкать поэзию некрасивыми рифмами. То есть любовь-морковь оставьте для господина Осадова, у него в этом деле лучше получается. Чувствуете поэзию, используйте. ее. Если вам наступил ли на ухо и никакими поэтическими способностями вы не обладаете, а заклятие хочется сделать красиво, то вам в помощь приходят эдды. Потому что в эддах, то, что я вам сейчас сказала, все зашифровано. И ритмика, особенно в переводах Стеблин-Каменского, и ритмика, и э, Кёнинги, и аллитерация, и символика, а самое главное прикосновение к мифу, который сам по себе является мощнейшим архетипом. Поэтому если вы свое заклинание будете связывать с уже имеющимся мифом, выраженным в стихотворной форме эд, он сработает великолепно. Для этого, конечно, надо знать эды. и можно их по кусочкам связать друг с другом. Например, мы составляем вису с призывом бога Одина или с призывом бога Тора. Мы взяли немножечко отсюда про Тора, отсюда про Тора, отсюда про Тора, слепили единое гимн хваления, например, тому же самому Тору. И вкладывая в формулу, формулу защиты, мы получаем такой канал Тора, какой не добиться никакими призывами, никакими дарами, никакими молитвами. Это очень хорошо работает, поэтому Эдды вам в помощь, но именно старшая Эда, младшая Эда является лишь иллюстрирующей. Кстати, о младшей Эдде. В свое время, о младшей Эдде есть такое выражение, очень грамотное, да? вот бог браки был, бог поэзии, покровитель скальдов, и ему в младшей Эде там описывается. Его спросили, кстати, младшая Эда тем, тема цена, что в основном она описывает не краткое содержание старших Эд, а описывает, что такое скальдическая поэзия. То есть ради этого можно младшую Эду читать. Ради... То есть таблицы и картинки пропускаем, да, в пролетарскую суть вникаем. Вот пролетарская суть младшей Эды ⁇ это как раз описание Кеннингов и э, э, принципа скальдической поэзии. В частности, он там не говорит когда в сказали в чем смысл, спросили, в чем смысл скользической поэзии, он сказал, две стороны составляют всякое поэтическое искусство. Это язык и размер. Размер включает частотность, то есть настраивается ритм жизни, ритм вибрации этого мира согласно с тем ритмом, который ты задаешь в висе. Язык же включает и вводит твое сознание в огромнейший культурный пласт, в огромнейший культурный слой традиции, которая формируется тысячелетиями. Какой там эгрегор, какой там религия да, новоявленная, они не способны поколевать эту культуру, не способны поколебать эту невероятную мощь древнего архетипического пласта, который складывался много-много тысяч лет, в том числе и язык русской культуры. Поэтому используйте свой язык, используйте его виртуозно, и эффекты вы получите от этого еще больше. Итак, три варианта составления оговора. Это называется оговор или проговор. В виде висы, в виде простой команды или в виде висы с использованием эдических песен. Три метода. Каждый выбирает свой. Вы можете попробовать и тот, и другой, и третий, и посмотреть, что как работает. В любом случае это всегда творчество. Иногда некоторые мастера к своим формулам, вы столкнетесь с этим, прилагают визу. Я буду вам некоторые даже говорить да, как, просто как образец, как мастер это сделал. Некоторые старые ортодоксальные мастера считают, что если мастер дал вису, вот только ее надо использовать. Вот шаг лево, шаг вправо. Да? Но это приверженцы именно ритуалистики. Как правило, такую точку зрения имеют те, кто, например, пришел к рунике из черной или белой магии, где ритуал является просто обязательным условием исполнения. Шаг лево, шаг вправо, все, начинается все сначала, там, через год, через два, через три, когда звезды и солнце встанут так, как надо. Да, то есть там, там в этом отношении строго. В Рунике нет, совершенно не так. Боги любят, когда делаются ритуалы, но они всегда любят, когда вы в ритуал вносите какое-нибудь обязательное введение. То есть вы их слышите и исходя из того, что вы слышите, быстро вносите изменения в окружающее пространство. Вот они этого очень любят, когда вы реагируете на их предложение. То есть, а давай вот так вот. Да? А давай. Да, то есть вот, вот, вот пошел процесс творчества. Они тебе подскажут и слова, они тебе подскажут и визу. Если пошел контакт, они, что называется, вот само на бумагу ложится. И это всегда прекрасно, это всегда процесс творения, который никогда не знаешь, чем закончится. Ты закрыл пространство и все, ты на один на один с Богом, ты на один на один с этими силами, они с тобой беседуют, да, Они с тобой, они тебе шепчут какие-то слова, как шелест листвы, как что-то такое, как воздух, как воздух гуляющий вокруг тебя, и все это опять же вяжется в слова, в звуки. Это потрясающе интересно. Если у вас получится, это включить в себя, я буду за вас. Только рада, Потому что это всегда индивидуально. Это сейчас я вам даю как бы общие становления, а потом, когда вы будете работать самостоятельно и будете устанавливать контакт с этими силами, здесь вам никто не советчик и не помощник, это всегда один на один и всегда неповторяемо. Как один Ириль беседует со своими силами, другой так беседовать не может. У кого-то просто это появляется в голове и все, и вот оно уже легло. Да? А вот а другой случай, я по-моему, уже в вашей группе или в предыдущей я вот об этом рассказывала, да, как одна из коллег описывала, как у нее появляются формулы, он говорит, это роды это рода меня тошнит, у меня крутит, у меня болит живот, у меня, у мой, у меня свет меркнет, э, я практически теряю сознание. И в тот момент, когда я выдаю на белый пергамент эту формулу, у меня все проходит, как будто ничего не болело. Что ты, что ты, что мы боги говорят, что ты голосишь, все уже закончилось, не голоси. Это, видишь, расхворалась. Да? Вот, вот так вот. И почему у каждого по-разному? У каждого по-своему. И у вас тоже будет по-своему. Попробуйте так, попробуйте сяк, установите вот этот свой индивидуальный контакт, а дальше у вам уже никто здесь не советчик. Итак, заранее. Да? Проговор заранее. Продумайте команду, слова. Чем меньше слов и больше понимания, тем быстрее и эффективнее будет результат. Да. Нужно в этот момент вязать. Нет, все должно быть готово заранее. Когда вы делаете ритуалы, вы, что называется, как бы вот мой на экзамен, вот пришли на экзамен, уже все продумано. Но когда вы начинаете работать, вполне вероятно, в этот момент у вас как вспышки, как инсайты, начинаются изменения. Да? Не скидывайте их со счетов. Не так, как я задумал. Ну не так, как ты задумал. По-другому будет. Значит, тебе силы посылают некие знаки, которые надо обязательно учесть. Там пространство закрытое молотом Тора, все его можно уже доверять. Всем знакам идущим внутри этого пространства можно доверять. А вот после того, как общее заклинание сделано, формула положена, начинается уже парунный проговор. Порунный. То есть каждой руне, называется она не только по имени, но и каждой руне дается свое задание, как вот коллеги делали когда рисовали свои формулы. Райда делает это, Савилла здесь делает это, ты делаешь что, ты делаешь что. Таким образом, каждая руна получает еще индивидуальное задание. Конкретизируя эту формулу, не просто приведи меня к счастью, да, а когда мы говорим, проговариваем по рунам, мы уже конкретизируем, что такое счастье в нашем сознании, как мы хотим, чтобы это выглядело, как мы хотим, чтобы это звучало, когда. То есть мы уже посылаем им не только слова, но и образы. Образы, конкретизирующие процесс. Проговор по руне. Когда вы проговариваете по руна, каждая руна, соответственно, должна быть обозначена вами еще раз. То есть поверх вязи вы еще раз прописываете ту руну, которую в данный момент проговариваете. Это понятно? Да? То есть это уже поверх вязи. Понятно, что не надо отдельным цветом, ничего это не надо. И что это вновь прописанная руна, она ничем другим от, от всего вязи отличаться не будет внешне. Но внутренне вы ее делаете более выпуклой, более значимой в тот момент, когда вы даете ей задание. И ты представьте, перед вами шеренга воинов, ты говоришь, Иванов я, пошел на кухню, да, Петров я, а ты плац чистить, да, Сидоров я, а ты к жене генерала полымать, повезло Сидорову. То есть, скажем, просто еще раз обвели. Да, да, еще раз обвели еще раз дали задание, понятно? Конечно. Конечно, конечно бумаге, можете, можете, можете, можете, можете, Но помните, что руны могут захотеть импровизации. И ваше сознание тоже может захотеть импровизации, поэтому шпаргалка шпаргалкой, да, а беседа с рунами все-таки. Да да, да, да. да. И вот только после того, как это сделано, белый пергамент, чистая вселенная, на которую вы положили вязь, знак, олицетворяющий какого рода вселенная должна быть в вашем понимании правильности, справедливости, победы, свободы, все, что вам ценно и важно, то, что вы положили в первичную подложку, вот только после этого она переносится на носитель. Это уже дело техники. Вы просто ее переносите, перерисовываете, вырезаете. Да? Дальше, как вы делали руны, вяза должна быть красивое изображение гармоничное, без сколов, без, без ничего. То есть те же самые правила, что и на рунах. 90 процентов работы вы уже сделали на пергаменте. На материальный носитель мы переносим только лишь для того, чтобы она всегда была с вами, чтобы она была более устойчивой. Чтобы амулет имел связь с вами, конечно, его надо освещать. Освещать своим биологическим носителем, кровью Ли да, или другими биологическими элементами. Так же, как вы занимались освещением рун. То есть, таким образом, он, ваш рунический талисман будет связан с вами. И в этом случае, если он субъективно ориентирован, как вы знаете, его можно уже не носить постоянно, а может просто хранить в защищенном месте, завернув чистую трепицу в какой-нибудь шкатулочке, потому что он будет связан с вами. Периодически такой став, такую, такой амулет нужно обновлять, то есть периодически давать ему новую пищу, новую энергию, насыщать его дыханием ли своим, да, просто дыхнули, да, руками ли согревать или тоже кровью обновлять, то есть все зависит от того, как, как он устроен, как он связан с вами. После того, как вы Сделайте этот талисман, он начнет работать уже как самостоятельный предмет силы. Присутствие его рядом с вами всегда будет воздействовать на вас, то есть менять ваше сознание. А в чем перемена? Перемена как раз именно в том, что при наложении ваших базовых рун, рун, на которые вы имеете право, образовались руны, которые до сегодняшнего дня вам были недоступны, но ввязанные в вашу вязку, ввязанный ваш рунический амулет, становятся постоянными в вашем сознании. Ваше сознание ⁇ разум устанавливается на определенный канал, который выражает эта руна, и вы начинаете обмениваться с мирами, которые связывают эту руна энергией и информацией. Каждый мир работает на своей частоте. Ваше сознание не привыкло к этой частоте, и поэтому какое-то время оно будет к ней приспосабливаться или мутировать под нее. Мутировавшее сознание под определенную частоту начнет обладать теми способностями, которыми не, спасал, не, не было способно раньше. Поначалу будет, трудно. Поначалу будет трудно, но поверьте, мутация сознания человека это такое быстрое дело, человек такая тварька, он так быстро во все встраивается и быстро ко всему привыкает, что через неделю вы уже забыли, что вам было плохо, вам будет хорошо. После того, как вы сделали светили амулет, кстати говоря, приготовьтесь к тому, что вполне вероятно вы будете некоторое время чувствовать себя в прострации. То есть будет очень сильный отток энергии, особенно поначалу. Потому что вязь и амулет, как любое живое существо, любой вынесенный разум поначалу на свой запуск берет очень большое количество энергии. Это недолго, это очень быстро пройдет, но просто пусть вас это не пугает. Чем сильнее заявка, чем сильнее изменения, которые вы запланировали, тем сильнее будет вот, это вот, вот этот очень сильный отток. Понятно, потом он как и любое живое сознание научится брать энергию из окружающего пространства. Но первое кормление, первый запуск, первый импульс этой программы, он, Обязательно бывает, он бывает у всех. В тот момент, когда вы нанесли вязь свою, индивидуальную руническую вязь уже непосредственно носитель, это аналогично тому, как программист запускает свою программу в общее пространство. Она начинает встраиваться в это пространство, она ищет себе нишу, она ищет себе источники питания. Некоторое время она вас немножко поддергает туда-сюда, пока она ищет себе пути достижения результата. Найдя, сознание сразу же успокаивается, начинается совсем другое построение реальности. Вот это будет ваша первая задача, первая, которую вы сделаете. Самое главное, наверное, самое основное. В дальнейшем, когда вы будете делать амулеты или талисманы, просто писать формулы на пергаменте, или на себе, ли, на фотографиях. или Методы разные, я вам на следующем занятии буду это все рассказывать уже углубленно, как, какие формы и виды а, использования форму мы можем себе позволить, в данном случае это высший пилотаж, талисманостроение, амулетостроение это высший пилотаж. После того, как вы закончили, только после того, не раньше, как вы убрали новорожденный талисман в какую-либо ткань, знаете, как ребенка запеленали, да, выдохнули, пришли в себя, раскрыли пространство, поблагодарили богов сначала словами, потом делом. Боги обычно принимают благодарность в виде подношений. Мы никогда не даем северным богам жертву, мы даем им дары под или подношения. А по первости очень сложно разобраться, какие дары, какой бог принимает. Очень много можно увидеть интерпретации, как люди говорят, кто какой бог, чего берет. Слушайте сюда, не слушайте туда. Слушайте сюда, боги сами знают, чего они хотят, особенно боги Иоанна. Сегодня они хотят украшений, завтра они хотят яблок, послезавтра они хотят, чтобы вы сбегали туда и спилили то сухое дерево или посадили новое за место него. Да? Их не поймешь. Поэтому помните, если вдруг после проведения ритуала, после нанесения формулы, после обращения к богам, вам вдруг резко чего-то захотелось, особенно еды, спиртного там, или еще что-то, Помните и зарубите себе на лбу. Это не вам. Это им. То есть они бежать в магазин, крови. покупать пиво и тут же выпивать его самому нельзя. Надо отдать богам. Потому что это они таким образом послали сигнал. Пиво купи. А если крови, вот правило, блин, накрыло. Иди в спортклуб и побей кого-нибудь или чего-нибудь. Да? Но Если так бывает, значит, ну, ну бывает такое, да, абсолютно бывает, бывает. Найди способ, иди в бойцовский клуб, там, бей морды, там, нормально, какая разница. Люди хотят, боги хотят, чтобы ты выбросил адреналин, им не кровь нужна, возможно, им просто твой адреналин нужен. Ну, иди там с тарзанки прыгни. Да, варианты, варианты бывают, которые по, по, по, помогут и вам что-то развить, да, и им энергию отдать, или потому что, поверьте, ну, пивом они не питаются, им не пиво надо, им нужна эта энергетическая сущность, которая в этом пиве хранится. Поэтому, конечно, как правило, мы а, дары приносим в природу, то есть выливаем под дерево, на камни льем, да, ни в коем случае в бутылки под деревом не оставляем. это уже вчера, по-моему, обсуждали, да, что это нарушение экологии, а все-таки боги, а, Северной. Северного пантеона, они очень любят природу, и они очень не любят, когда к ней относятся небрежные и пренебрежительные. То есть научитесь прислушиваться к своим собственным ощущениям. Если после проведения ритуала вам дико захотелось позвонить маме, позвоните. Или какой-то подружке, позвоните. Это значит о том, что вот сейчас именно на этом контакте вы должны что-то услышать какое-то предложение, да, или наоборот что-то сказать очень важное для них, то есть это всегда очень индивидуально, это не христианство, где столько раз махнул кадилом, тут налили, тут зажгли, тут помахали, тут еще что-то, вот территорал. вот и достаточно, да. здесь это всегда творчество, это всегда процесс, вот. Научить слышать богов. Научитесь. Если всякий раз обращаться за советом ко мне, допустим, к мастеру, да, или к человеку, который придумал ритуал, или придумал формулу, а как тут, а как всяк, а как так, теряется, теряется сам смысл рунической магии. Очень многие формулы перестали работать только потому, что попытались их ввести в жесткие рамки правил. Ну не любят боги правил. Мы с вами выясним это, но не любят они жестких правил, они всегда стараются как-то по-своему всегда обойти все эти законы. Новое построение реальности это те формулы, которые вы будете писать. Вам время на освоение того, что мы уже узнали и на изготовление амулета. К следующему нашему занятию вы должны не только продумать свою собственную вязь, но и изготовить. Изготовить этот первый и самый главный свой собственный предмет силы. Изготовить так, что он станет неотъемлемой частью вас. Потом он будет в вас встраиваться, вы будете с ним устанавливать контакт. Через него вы будете устанавливать контакт с окружающей реальностью. Она немедленно начнет меняться. Вы должны будете привыкнуть жить в новом статусе, с новыми правами, с новыми потоками сил, которые в этот момент потекут в вашем сознании. Не отказаться от них, что вот очень важно. Вы их призываете, эти силы. Постарайтесь быть им достойными. Помните, что бы с вами ни, ни происходило, это следствие проведенной работы. Даже если результат вас пугает, не нравится, непонятен, странен и так далее. Услышали меня? Сейчас я посмотрю, все ли я вам сказала. А, вот. Если вы, изготавливая амулет, ошиблись. Или вам не нравится то, что получилось, поступаем так, как поступали с рунами, то есть стираем сам знак, сам символ, а носитель сжигаем после уже ритуала. То есть не получился он у вас, не открывайте пространство, не прерывайте ритуал, если чувствуете, что готовы работать дальше. Просто отложили в сторонку, не то, скажите, и начинайте по новой, пусть это будет столько плашечек, столько носителей, сколько нужно, пока не получится вещь действительно вам она не, даже не то, что очень нравится. Это вещь, когда на нее смотришь и понимаешь, не расстанусь никогда в жизни, вот, вот никогда, вот мое, не, не дам, никому. Ни своим, ни чужим, никому, мое, часть меня, кусок меня, как глаз, как рука, как нога, мое. Вот когда вы будете смотреть на свой амулет, он именно таким и должен вам казаться. Отработанную плашечку вы либо сжигаете, либо в проточную воду, либо закапываете в землю, то есть все как, все как и нужно. Бумажку, которую, да, хороший вопрос. Значит, бумажка не освещена, на самом деле это как бы черновик, да? но слово черновик, наверное, будет неправильным, потому что это все-таки как бы первое ваше творение, Вы можете образец, вы можете его оставить себе на память. Но если вдруг вам захочется эту бумагу активировать огнем, то есть активировать сам став огнем, учтите это пожелание. Иногда некоторые ставы, которые мы будем делать, они запускаются только огнем. Причем чем они запускаются, можете понять только вы. Вот парадоксально, у каждого человека разных вернее, людей, один и тот же став может спускаться совершенно различным способом. Кому-то надо хранить, пока не исполнится, а кому-то не начнет даже исполняться, пока не сожжешь. Кому-то надо пепел по ветру развеять, а кому-то надо обязательно в проточную воду кинуть. И этот метод подбирается только методом опыта, методом проб и ошибок. Но внутреннее ощущение первичное, если вдруг вам захотелось вот эту вот бумагу на той свече, которая передставит вами, ритуально сжечь перед тем, как вы раскроете пространство, и вы понимаете, это правильно, вот так правильно, настолько глубинно, как будто вы знали это всю жизнь, значит так и надо поступать. И не искать в методичке, а что там на эту тему пишут умные мастера. Мастера пишут о себе, мастера пишут про свое, почитали, запомнили, а делаете так, как интуиция, интуиция вам билет, как сила вам билет. Или напротив, жалко стало до да невозможности, хочется к сердцу прижать, никому не отдавать, значит надо хранить. Надо хранить, пока жив ваш амулет, должна быть жив и став, который вы нарисовали. Да? И вот, вот с каждым ставом будет именно так. Иногда некоторые формулы нужно писать на фотографиях, на объектах. И очень многие традиции говорят, что фотографии сжигать нельзя, но руны требуют. Будем работать только после того, как сам образ, нанесенными на них рунами, будет сожжен. Значит, так и надо делать. Надо наплевать на все, забыть о том, что говорила предыдущая традиция, и сжигать вместе с фото. И ничего в этом нет ужасающего, потому что руны свои правила диктуют. И эти правила всякий раз зависят и от тебя, и от сил в тебя вложенных, и от задач, которые в этот момент рунами пишутся. Тот рунический код, который вы себе вычислили, который вы определили, вам еще очень во многом пригодится. Потому что все наши последующие шаги будут не столько по изучению скандинавской традиции и умения применять руны, это как бы по ходу дела. Но конечная наша точка, конечное наше путешествие, это найти бога, который согласится тебя поддерживать от начала до конца. То есть найти свою силу. Вот та самая, тот самый разум, который, возможно, когда-то породил тебя или является близким к тому, кто породил тебя. Которому ты по вибрациям, по информационному посылу, по каналу, по силе, в большей степени соответствуешь, что называется с ним одного поля ягоды. Найти его можно только, входя своим сознанием в тот или иной канал и пребывая в нем какое-то определенное время. Но иногда очень сложно определить, прямо вот не знаю, разрываясь между умной и красивый. Вот и Один мне нравится, и Фрейя, мне нравится, ну как? Вот, вот как между ними быть? Да? И тут вам помогут, конечно, ваши руны, особенно руны первые, с которыми вы пришли. Они во многом вам намекнут, какая сила изначально стояла перед вами, а также руна последняя, к чему вы должны прийти. И вот эти вот две руны, как бы они показывают из пункта А в пункт Б, из одного канала в другой канал. И вот этот переход из одного канала в другой канал, он тоже связан с каким-то богом. И изучая Эдды, изучая мифы, мы с вами попробуем это Выясните, с каким же таким богом, который является не самым не сам хранителем первоосновы, не сам хранителем какого-то мира, а связующим, связующей ниточкой между ними так называемые боги второго поколения, а может быть даже боги третьего поколения, молодые боги. Никогда не знаешь, где найдешь поддержку. Иногда в таких удивительных разумах разумы откликаются молодых богов, которых имен ты даже, даже, даже не знал раньше, а они тебе откликаются они говорят, да, мой человек, наш разум. И сейчас все будет совсем по-другому. Найти такую силу, которая будет тебя поддерживать, поверьте, это не просто большая удача, это джекпот. Если он есть, это джекпот. Это эффективность твоего движения, какая бы, с какой бы задачей ты ни шел, возрастает в разы, бытейная масса начинает увеличиваться стремительно. Вот к этому мы с вами попробуем прийти. Формулы все известные, никаких нововведенческих формул я вам давать не могу. Это формула, которая отработана уже не просто сотнями людей, а поколениями людей, то есть однозначно рабочие, однозначно имеющие однозначный проверенный эффект. Другое дело, что каждый будет выбирать свои. И понятно, что формулы, которые, в которых вписаны руны, присутствующие в вашем рунокоде, будут работать эх, а которых там нет, будут работать ух. Но тем не менее, используя даже те формулы, которые не подразумевают руны вашего рунокода, вы также будете обучать свое сознание, обучать брать силу, которая пока сознанию не берется, но должна. Это еще больше будет вас подвигать к расширению своего индивидуального рунического предмета силы, соответственно, индивидуального рунического знака, своего персонального магического знака. Поверьте, второго такого нет, он принадлежит только вам, ваша личная индивидуальная печать. Чувствам с толком, со, с расстановкой э, составили свой индивидуальный ирунический знак, возможно, пересчитали себя еще раз и всех своих родных и близких, и увидели взаимосвязь, и увидели кармическую предопределенность, что вы рядом с друг с другом не просто так оказывается, да? а вас мама и папа, например, имеют те же руны в конце в качестве золотой, какую вы первый, например, да? вот такое вот бывает, или, и, и, или вы с вашим мужем такие взаимно перетекающие друг друга, и ваш ребенок оказывается, вас, ваш последыш, который свои первые рунами несет то, чего у вас в итоге, то есть увидите, увидите эту взаимосвязь, и когда вы а, сделаете там 20-30 просчетов, когда это все будет у вас отщелкиваться от зубов, и интерпретация всех хронических кодов также станет вам а, очень доступна и понятно, будете удивляться, как это можно было не видеть раньше, потому что это же все совершенно очевидно. Но вот тогда вы а, прочувствуете, прочувствуете смысл каждой вязанки, из ваша вязанка возможно преобразится, возможно вам захочется ее изобразить более глубинно, с большим пониманием, чем вы видите это, видите это сейчас, особенно у тех, кому кого сегодня она не очень получилась, да, по причине того, что просто опыта нет, ясное дело, да, надо посидеть, покрутить. А может быть просто жизненная задача перед вами стоит, такая же непростая, как связать свои руны, и тогда все-таки связав свои руны, вы ритуально сделаете для себя прорыв на свой собственный личный индивидуальный путь персонального вирда, персональной судьбы. Угу. И это будет вам домашнее задание. Сделать вязь, сделать амулет, пожить в нем какое-то время и с намерением, с намерением достичь того, чего вы хотите. С определенными новыми целями, новыми ценностями, новыми пониманиями вы придете на следующее занятие, когда мы будем уже с вами изучать персонально богов скандинавского пантеона. Задача ясна? Я слушаю ваши вопросы. Да вот это весь ритуал это лучше проводить, или это можно на столе проводить без разницы. Без разницы. Без разницы, это не проферанс. Где скатер мешает игре? Как угодно. Что происходит с и которые сидят Они просто теряют свою силу, и тогда носитель нужно уничтожить. Вместе. Да, стираем, или если он выполнен, допустим, в такой статичной форме, да, в виде... Там, Чиканки, да, вот как, как сделан, например, ваш ваш сад, да, амулет, который я вам давала при посвящении. А, понятно, что вы его не уничтожите, тогда он просто отдается в воде или закапывается в землю. А если то, Ну, это печально. Тогда вам нужно будет восстановить свой собственный знак и дуально разорвать с ним связь через ту же самую, например, печать хель. Да, тогда он просто потеряется с вами связь. Особенно если вы его освещали кровью. Помните, то что освещено кровью надо беречь очень сильно. Угу. Одно другому не мешает. Да, у вас этих амулетов знаете сколько еще? Десяток, двадцатых. Да, да, если вы считаете, что вам нужно через этот амулет воздействует на окружающую реальность, вы его носите так, чтобы его было видно. Или, по крайней мере, если его не видно, то он имеет постоянный контакт с окружающим миром. То есть он не субъективно ориентирован, но объективно ориентирован. Приносите извинения богов, раскрывайте пространство и разбирайтесь, что послужило внутри вас самих. Играть, и... начинаем... Да, да, разбираетесь и начинаете заново. совершенно верно. Если Сложно с... с правилами у нас здесь, особенно когда этих правил нет, сейчас, Дмитрий, пожалуйста, акцент аксон... а там... Это не страшно, это не страшно. Бывает, ну, не сидишь, да, а, конечно, это не, не ст. страшно. Единственное, что если вы его освещаете кровью, то постарайтесь, конечно, исключить контакт с чужими людьми. Да? Но если вы его освещаете не кровью, а, например, можно осветить дыханием, просто сильно-сильно на него дыхнуть. Ничего страшного в этом деле. нет. Если вы что-то делаете для других, то, как правило, этот талисман и амулет имеет некую... Программу некоторую систему, что называется самоуничтожение. И если он не хочет работать больше с этим человеком или просто потерял свою силу, с самим носителем что-то случается, он рассыпается, разрывается, теряется. В общем, пусть вас этот вопрос не заботит, Руни сами обеспокоятся, как уйти туда, откуда они взялись, оставшись со своим носителем. Пожалуйста. Да, есть такое правило обычно, особенно в магии да, и в колдовстве в том числе, если тебя не просят, не навязывай свою, свои, свои услуги, потому что в противном случае платить будешь ты, как инициатор, а не тот, на кого направлено на воздействие. Для детей не Дети до семи лет исключение. Они у вас уже взрослые девицы. Ты должны попросить. Да, должны попросить. Ну, вы можете их подвести к этой мысли. Это не возбрание. Конечно, им такая штучка до зареза нужна. Как не нужна, то он не Человек, который просит себе сделать, его также будет вы будете делать. делать по малому ритуалу, значит, настраиваясь на него. И силы не дадут вам ошибиться, то есть использовать руны, которые могут им навредить. Я бы сказала с того момента, когда они сами попросят это сделать. Вмешиваться в мир другого человека, даже если это твой ребенок, нельзя ни при каких обстоятельствах, даже если он совсем маленький. Те, кто собирается рожать, те, кто собирается заводить детей, точно так же можно подбирать имя своему ребенку, который будет максимально соответствовать, скажем так, его силе, его роль. Да? Имейте это дело в виду. У меня многие девочки именно так и поступали. Да, надо запомнить. Да. Ну и перед тем, как сказать да молодому человеку, прочитайте сначала его иронический код. Может быть, там надо сказать нет, <свят> никогда в жизни. Да? Мужчинам то же самое относится, когда они выбирают себе подругу жизни. <свят> Лучше выбрать правильно. То есть подруга с неправильным кодом будет рушить? Подруга с неправильным кодом будет сосать твой ресурс, потому что подруге с неправильным кодом надо за счет чего-то жить. Если этот код тебе не подходит, если является эмпирическим для тебя или уменьшающим тебя в правах, ты почувствуешь это моментально. Когда мы создаем вязь для кода для себя, например, вот, вот, сейчас. Иса, она поставленная в код, может изменить и добавить очень много всего, но все равно это будет добавление Иса, да. даже если она откликается на, ну, если она откликается на себя ты все равно должен будешь да. отдать... Нефильхейму. Нефильхейму за этот мир, понимаешь, нефельхейм недаром не называется миром э, туманов и иллюзий, потому что попадая туда, только человек не имеющий иллюзий может видеть реальность такой, какая она есть. Э, всякий прочий, попав в мир нефельхейма, будет э, наслаждаться своими собственными реальностями, такой вечный опиумный морок. И, если используешь шишу как ключ к этому миру, юнисты и великаны могут научить тебя не видеть мир в иллюзиях, видеть его в реальности. Но для этого они должны разрушить все твои предпосылки иллюзии. Это работа. У -у -у. Пожалуйста, кого был вопрос? Если у меня получается Анна да. а у мужа Савила и. Соответствующая являюсь ли я его Являешься, но это проблема его. Мы уже выяснили, что после замужества ты изменила свой собственный мир, то есть род мужа и его присутствие в твоей жизни, он тебе дает, называется, шанс, которого у тебя нет. Соответственно, и его руны это показывают. У него руны хорошие, у тебя никакие. Соответственно, он с тобой половиной своей удачи поделился, должна это помнить, как выстраивать с ним в этом отношении, руны тебя не напрягают, совершенно выстраивай как хочешь. Но если ты хочешь докопаться до истины, почему твоя судьба после замужества изменилась, то здесь ты найдешь ответы на свой вопрос.